Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Противник несет значительные потери на всех направлениях. В районах населенных пунктов Верникаменко и Золотаревка, три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад только за сутки боев потеряли более 50% личного состава. В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1 батальона 30-й механизированной бригады. Уничтожено до 120 украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники. Кроме того, ударами российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшейся на территории тракторного завода города Харьков. Уничтожены до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены 5 пунктов управления вооруженных сил Украины в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой народной республики, Первомайская, Зеленый Гай и Бормашова Николаевской области. Три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченкова и Новогригоровка Запорожской области, а также живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 32 районах. В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России. Поражено 4 взвода реактивных систем залпового огня в районах Нома-Луганская, Желанная, Бердычи и Воздвиженка, с которых Вооруженные силы Украины обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики, оперативно-тактической, армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией. Поражено 39 пунктов управления Вооруженных сил Украины, 2 склада боеприпасов в районе города Николаев, а также живая сила и военная техника в 302 районах, российскими средствами противовоздушной обороны. Сбит в воздухе самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Явкино Николаевской области. Также сбиты 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Воскресеновка, Глинская, Питомник, Жопневая, Рубежная, Петровка, Харьковская область, Работина, Новоданиловка, Запорожская область, Петровская, Попасная, Кременная, Луганская народная Республики, Снежная, Высокая и Синоватая, Донецк, Макеевка, Докучаевск, Комсомольская, Донецкая народная республика. Перехвачены 4 реактивных снаряда залпового огня в районах населенных пунктов Есиноватая, Минеральная, Народной Республики и Чернобаевка, Херсонская область. Всего с начала проведения специальной операции уничтожены 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивных систем залпового огня. 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники.